Я в глубоком шоке, друзья, потому что Польша разрешила работать у себя нелегально в 2020 году. Всем привет, с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И в сегодняшнем видеоролике я хочу рассказать вам об такой ошеломляющей новости, как то, что Польша разрешила работать нелегально. Это шокировало не только меня, но и еще очень многих как зарабещан, так и работодателей. Не спешите переключать это видео, думая, что это очередной фейк, потому что так есть на самом деле. Конечно же, Польша не разрешила работать абсолютно нелегально, то есть без документов, разрешающих ваше пребывание в Польше, нельзя, естественно, по-прежнему легально работать в Польше без рабочей польской визы, либо освечения, то есть приглашения на работу. Но прикол заключается в том, что теперь, с 2020 года, можно работать без рабочего договора, в принципе, легально. Единственное, что может быть за это работодателю, это штраф. А за рабичанин уже за это ничего не будет. То есть, если вы будете работать без физически подписанного договора рабочего. Почему так произошло и что это все значит, как с этим разобраться, как это понять и чего стоит от этого ожидать. И откуда я это взял вообще, я расскажу вам в этом видеоролике. Поэтому, если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше, Обязательно поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать видеоролики и прямые трансляции на моем канале. А также напишите комментарий под этим видео после его просмотра и поделитесь ссылками на него с друзьями. И обязательно досмотрите это видео до конца, если хотите чувствовать себя на заработках в Польше, как рыба в воде. Ну а я начинаю. Польша разрешила работать у себя нелегально. Глубокий шок. Поехали! Ну и конечно же по традиции хочу напомнить, что я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. Я имею здесь свое агентство по трудоустройству под названием Proxwork, И мы предоставляем людям только достойные вакансии на любой цвет и вкус, как для разнорабочих, так и для специалистов. У нас было сейчас очень успешное начало года. Мы... В процессе подписания договоров с ведущими предприятиями Польши, друзья, в разных отраслях, как строительными, так и производственными различными и так далее и тому подобное. В общем, уже очень скоро появятся достойнейшие вакансии, как для мужчин, так и для женщин, как для специалистов, так и для разнорабочих, так и для семейных пар. Возможно, эти работы уже появились, когда вы смотрите это видео. Поэтому, если вы хотите с ними ознакомиться подробно и трудоустроиться в Польше на достойную работу, то проходите вот по этой ссылочке, и там вы найдете все достойные вакансии на любой цвет и вкус, которые я предоставляю. Также по поводу работы в Польше обязательно пишите мне вот по этим номерам, там Viber, WhatsApp, и обязательно отвечу вам в будние дни, в рабочее время, и буду вас трудоустраивать, и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Примерно неделю назад я наткнулся на одну очень интересную статью в интернете. Ссылка на нее будет в описании к этому видеоролику. В общем-то, и заключается все дело в следующем. В Польше разоблачили еще одно агентство, которое незаконно трудоустраивало... Украинцев. 64 иностранца выполняли незаконные работы по переработке мяса на территории Клецкого повята. Никаких санкций к нелегально трудоустроенным работникам применено не было, прошу отметить. Офицеры из филиала СГ в Кельце завершили, завершили контроль законности работы на одном из мясоперерабатывающих заводов в Кельском повяте. Аудита хватило 80 иностранцев, все они граждане Украины. Оказалось, что агентство по трудоустройству из Лодзи, которое отправляло иностранцев на работу в 64 случаях, нарушало правила приема на работу иностранцев в Польше. В большинстве случаев граждане Украины работали без договоров. Было также много случаев работы, противоречащих разрешению на работу или полному отсутствию разрешения на работу для иностранцев. То есть освещения не было у людей. Незаконно работающие украинские граждане, которые присутствовали во время проверки, были проинструктированы. Не было никаких предпосылок для принятия решений, обязывающих их покинуть. Польшу и страны шенгенской зоны. С другой стороны, в отношении нечестного работодателя агентства по трудоустройству и злоте в суд будет направлено заявление о наказании. За трудоустройство иностранцев, нарушающих правила, предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч злотых. Штраф, который будет, конечно же, этому агентству выписан. Друзья, сразу хочу сказать, что еще в 2019 году этих зарабещан депортировали бы как минимум на год причем по всему Евросоюзу. То есть эти люди не могли бы въехать ни в Польшу, ни в Евросоюз как минимум год, а то и три года, если бы еще в прошлом, в 2019 году их проверили бы на работе, и оказалось бы, что у них нету рабочих договоров, либо святчинь, а тем более и того и другого. В этом же году, друзья, им вообще ничего не сделали, оставили в Польше дальше работать. Естественно, в прошлом году также был бы такой же примерно штраф работодателю, он и сейчас остается, но работников бы депортировали. А сейчас их оставили дальше в Польше, вы представляете? И это шокировало меня на самом-то деле. Это говорит о том, что Польша идет уже буквально на все, чтобы только как можно более упростить трудоустройство здесь граждан с восточных стран, таких как Беларусь, Украина, Россия и так далее. Ну и, собственно... Уже даже не депортируют за грубейшее нарушение. Конечно же, я думаю, что у этих людей были рабочие визы, то есть они не были вообще на незаконных основаниях в Польше. Были определенные документы, на основании которых они пересекли границы и работали здесь. Скорее всего, были рабочие визы и освящение либо приглашение от старого работодателя, то есть одного еще не было. Ну и также договора, договоров вообще не было, да. То есть в прошлом году это еще считалось грубейшим нарушением, сейчас уже нет. Я все-таки решил проверить еще в своих источниках данную информацию, потому что у нас есть очень хорошая знакомая в польских ужендах працы. И действительно оказалось, что с 2020 года уже не наказывают так строго за рабичан, как еще наказывали в прошлом году. Можно сказать, вообще не наказывают вот за такие вещи, как работа без освещения актуального, либо без рабочего договора. Просто прочитают какую-то лекцию и отпускают «идите дальше на другую работу». Вот так, друзья, происходит в этом году. Как вы думаете, почему польские власти пошли на такие упрощения? Определенную статью также я по этому поводу нашел в интернете. И вот как подробно выглядят эти упрощения. «Заключение трудового договора в письменном виде – это обязанность работодателя, поручающего работу иностранцу. Невыполнение этой обязанности приводит к тому, что мы имеем дело с нелегальным поручением выполнения работы» но не с нелегальным выполнением работы. Обратите внимание, это очень важно. И за это ответственность несет только работодатель. Ему грозит штраф минимум 30 тысяч злотых. Внимание, работодатель, с которым вы договорились устно об условиях трудового договора и который потом... Отказывается в письменном виде подтвердитесь условия, наносит вам ущерб, и в связи с этим вы имеете право требовать возмещения в судебном порядке. Что делать, если работодатель все время переносит подписание со мной трудового договора, может ли заключенный устно договор быть основанием выдвижения претензий по отношению к шефу? И оказывается, что с этого года договор, заключенный исключительно в устном виде, без подтверждения в письменном виде, также считается действительным, если вы вы согласовали условия труда и выполняли его. Вы имеете право на зарплату. Существование трудового договора можно довести в суде всеми законодательно разрешенными методами. Показания свидетелей, телефонные сведения, электронные письма, смс, звукозаписи, фотографии с места работы и так далее. В случае устного договора вы можете выдвигать такие же претензии, как в случае договора, заключенного в письменном виде. Например, требование выплаты зарплаты, предоставления отпуска, требование оплаты за сверхурочные часы. То есть, друзья, эту информацию, конечно же, я также проверил у своих хороших знакомых, которые работают в более высших органах польских, скажем так, в тех же лужондах праций. И оказалось, что действительно все так и есть. С этого года вот такие послабления для зарабельщан введены. То есть, в принципе, и для работодателей со стороны здесь послабления, потому что трудовой договор сейчас, в принципе, не обязателен. Достаточно устного договора. В первую очередь предоставить вам письменный трудовой договор, это обязанность, конечно же, работодателя. Но даже если вы заключили с ним просто устный договор, все равно вы сможете потом в суде на справедливость, в том случае, если этот работодатель, либо агентство по трудоустройству вас в итоге обманет и не даст вам зарплату. Письменный же договор просто повысит ваши шансы на то, что вы докажете свою правоту. Повысит практически до 100%. И доказать свою правоту с письменным э, трудовым договором будет гораздо проще и быстрее, чем просто в устной форме, если вы договорились. Это естественно. Так что, если, допустим, вы приезжаете на работу в Польшу, работодатель проверенный, вы в нем уверены, по каким-то причинам вам сразу не дали договор на руки, знайте, что если вы даже без договора выйдете на работу, то, в принципе, никаких проблем не будет. Главное, чтобы было свечение или же приглашение на работу. В случае проверки, собственно, если у вас не будет приглашения на работу, то вас могут депортировать. Но вот здесь, в случае, который был в Кельце, с этим агентством по трудоустройству из Лоди, то людей, работающих через него, не депортировали. Даже тех, у кого не было актуального свечения, то есть приглашения на работу, не говоря уже про договор. Договор с 2020 года, это обязанность исключительно работодателя, либо Агентство по трудоустройству, обязанность предоставить вам этот договор, лежит на них. Но никак не на вас обязанность взять этот договор от них. Вы можете выполнять работы и без трудового договора. То есть, как бы уже на свой страх и риск, если доверяете работодателю. Конечно, лучше брать трудовой договор сразу. Друзья, но просто учтите, что теперь вас не депортируют за его отсутствие, а в 2019 году еще вас депортировали бы, даже не задумываясь за такое. То есть вот такие нововведения, такие послабления снова вела Польша для людей, которые работают, приезжают на заработки сюда. Почему так происходит? Ну, это говорит о том, что в Польше тотальная нехватка кадров по очень многим отраслям, несмотря на то, что много людей сюда ездит, тем не менее... Нехватка кадров растет с каждым годом, поэтому Польша идет на такие меры, чтобы как можно больше привлечь сюда рабочей силы. Другого объяснения просто-напросто не нахожу. А как вы думаете, напишите в комментариях, друзья. Также подпишитесь на мой телеграм-канал, если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше. Там вы найдете списки всех актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк под этим видео, делитесь ссылками на видео с друзьями. Ну а с вами был Антон Белюко, канал Work and Life, на связи с Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.